Слушай, я не маяк, не сумасшедший, я не извращенец, я просто сегодня зуб сидел, проходил мимо и заметил себя. У тебя у меня такие, знаешь, сексуальные губы. А, ты, наверное, с института возвращаешься? Нет, вообще с работы. Ага. Да, ты пораньше я... себя не закончила? В институт я сто лет назад уже закончила. Да? И у тебя какой был строительный институт, ты мне кажется, проектируешь дома. Я инженер. Инженер? Да. А они как раз этим, по-моему, занимаются. А? Инженеры же как раз занимаются проектировкой да, там. Да, ну как бы не домов. Mm. Слушай, у меня дико, короче, болит челюсть на самом деле. <laughs> Тяжело разговаривать. Давай с тобой встретимся. Если позвоню, чуть позже, мы с тобой встретимся, пообщаемся, получается как в кафе. Блин, ты, конечно, симпатичный, я не могу сказать, но у меня уже как бы семья, я... А что? Ну, что? На, запиши свой номер. Что, да, запиши. Я тебе позвоню. Ты скажи, когда тебе можно позвонить просто? Да. Я с тобой, я по мне позвоню. Когда работаешь? Ну... Работаю. Мне, короче, зуб этот вырывал часа 4, наверное. Я, я думал, я умрусь. Я думал, я его от, от, отбижу, короче, я просто такой злой был на него. Да. Как тебя зовут? Юля. Юля? Да. Я Игорь. И что? Я просто тебе сейчас пропущенный оставлю. Ты можешь записать меня, как, как там тебе угодно. Как Игорь? Хорошо. Слушай, ты не подумай, я не сумасшедший, не маньяк, не извращенец. Я просто зуб сегодня делал, и вот сейчас еду домой, возвращаюсь. Увидел тебя. У тебя такие сексуальные глаза. Слушай. Давай а, Вот. Ты, наверное, едешь с работы, возвращаешься домой. В универ еду. А, ты после работы еще учишься? Ну, у тебя, наверное, второе образование, да? Как тебя зовут? Вера. Я Игорь. Mm -hmm. Привет. Слушай, мне сегодня вырвали зуб, и он очень болит, и как бы сейчас отходит... Я могу дать обезболивающее. Какой у тебя найс? Навиган. А, не, я не очень люблю вот эти там таблетки. Хорошо. Слушай, я бы с тобой встретился просто, ну, пообщаться. Ну и что? Мне не разрешат, я думаю. Ну, как бы на мое желание это никак не говорю. Ну, я думаю, мне реально не разрешат. Ты будешь спрашивать? Да одобрен правда слушай ну давай так мы с тобой встретимся просто сидим в кафе поговорим пообщаемся вот на это у меня физически времени нет Но потому что я с работы еду на учебу а по выходным уезжаю это у тебя дача где-то в москве <свист> у тебя там а, иди там да, огурчики помидорчики нет я там валяюсь и ничего не делаю а ты ездишь в пробки, как бы в пятницу вечером и такая, типа, блин, какая жесткая пробка? Нет, как? я сплю на переднем пассажирском. М -м. Вер, запиши номер, я тебе позвоню. Я тебя сейчас оставлю пропущенный. А ты не, проше, не прошественная энтузиаста случайно у тебя дальше? Это хорошо. <Свят> Слушай, я не маньяк, не сумасшедший, не извращенец. Я просто сейчас был сегодня у зубного и возвращался домой. В сути. Я видел тебя просто и вообще такие <свят> сексуальные ножки. Слушай, ты наверное отработал сегодня уже возвращаешься домой? Нет, я поработил. <свят> ты такая заряженная сейчас на бизнес. Тебе. цель стоит надо выполнить а ты случайно не стричь едешь человека Нет. интересно просто что что за встреча у тебя такая а, окей. слушай я сам сейчас тороплюсь у меня зуб болит сегодня еще давай ты на следующий поедешь буквально я тебе еще две минуты отниму и пообщаемся с тобой а? я понял А у тебя есть парень? Ну, ну, какое? Ты мне показалась Это симпатичной. Моя Подожди, давай я тебе минутку еще отниму тебя буквально. Че слушаешь? Слушай, я понимаю, что тебе надо бежать сейчас. Что тебе Ты нужно сделать. На, запиши сама. Я тебе позвоню. Мы просто сходим куда-нибудь пообщаемся, посидим, узнаем, кто лучше друг друга. А как тебя зовут? Аня. Как? Аня. Аня, я Игорь. Ой-ой-ой. Что-то нажало. Ты сглючила мне телефон. Напиши еще раз. Су, мне кажется, ты у тебя там такой большой шприц, короче, ты едешь оставить кому-то укол, адреналина кому-то плохо, и нужна помощь срочно. Да. Сейчас адреналин встал, нормально. Надо... В попу вставляешь? В какой-нибудь попу встал? Главное мышце? Да. Попасть. А, нет, я без обезвонил. Да. Ты меня услышишь? Наверное. Ты все уже? Лэйр снова? Не, не знаю, заряжен, не заряжен телефон. М -м. Да, много док есть. А да, это я. Да. Все. Окей Ой, я опять Ничего, звони. Можешь позвонить. Можешь WhatsApp написать. Слушай, но ну у тебя такие каблуки, как будто, я не знаю, как будто у тебя очень представительская работа какая-то. Важная, серьезная. Я, я чувствую это, я чувствую, что, что, что такая прям сейчас идешь со стержнем. Да. Вот. Ну а мы так, на эмоциях пообщаемся, без работы тогда, да. хорошо? Ну, ну, не ладно, у меня важно. будет время, я тебе позвоню. Пока. Что? Слушай, ты не подумай, я не сумасшедший, ни маньяк, не извращенец. Что? Я просто зуб сегодня делал, лечил. И ну, шел домой увидел себя, ты знаешь, э, стой. Минута, да. Ты у тебя минута есть? Подожди. Минута, да. Ну давай сюда отойдем просто минуту, чтобы ты на низком старте. Слушай, у тебя такая сексуальная энергетика, вот когда шел мимо, почувствовал, ты куда-то вдаль смотрела. И дальше. И дальше, ну, дальше ты, наверное, работаешь и едешь домой сейчас. Здесь парень? Что? Здесь молодой человек? Нет. Вот. Я, смотри, у меня сегодня просто вырывали зуб, у меня очень болит. Мне тяжело я говорить. Понимаю, я тоже недавно вырывала зуб. Мудрости, да? Ты брекеты хочешь сделать? делать? А? Хочешь брекеты Нет. сделать? А. Просто мешал, да? у меня Как тебя зовут? Олеся. Я Игорь. Слушай, э, я тоже тороплюсь. Мы с тобой встретимся просто и нормально посидим. Я тебе позвоню. Э, Записывай. Пообщаемся в кафе. Шесть На, запиши. А, я думаю это два зонта даже думаю ничего себе ты на всякий случай ну все ладно, я могу, ладно. ну ладно Спасибо. Пока. Спасибо. привет вы меня будете часто видеть на этом канале и сегодня мы спускаемся в метро для тех кому интересна тема знакомства в метро в других общественных транспортах ставьте лайк под видео и пишите в комментариях то что вам конкретно интересно